Здравствуйте! В этом видео мы разберем некоторые часто задаваемые вопросы и разберем их решение. Вопрос. Какие могут быть причины того, что не получается выставить ордер или открыть позицию? Прежде всего, для открытия сделок у вас должен быть подключен торговый счет. Детальные инструкции по подключению торговых счетов и различных поставщиков котировок вы можете найти, перейдя по ссылке, которую видите на экране. После настройки подключения торгового счета его необходимо выбрать в модуле Chart Trader на графике или в стакане. Обращаем ваше внимание, что вы не сможете подключить торговый счет, если брокер не поддерживает опцию торговли в сторонних платформах. Если вы настроили подключение, но сделки все равно не открываются, убедитесь, что брокер не ограничил возможность торговли по счету или по торговому инструменту. Вопрос. Почему на графике не отображается открытая позиция и почему я не могу закрыть ее лимитным ордером? Причиной отсутствия отображения открытой позиции на графике может быть то, что ваш брокер не транслирует торговую информацию за предыдущие дни, поэтому платформа ATAS видит, что сделка открыта, но по какой цене не видит. Вопрос: Почему в платформу не поступают котировки? Самой частой причиной отсутствия котировок является то, что вы не создали подключение к онлайн данным. Детальные инструкции по подключению различных поставщиков котировок вы можете найти в описании к данному видео. Еще одной возможной причиной является то, что вы подключили поставщика котировок, который не предоставляет данных для необходимой вам биржи. Для решения данного вопроса вам необходимо запросить у брокера другое подключение котировок или выбрать другого поставщика. Также проверьте, не подключили ли вы онлайн данные ATAS-SIM. ATAS-SIM предоставляет возможность торговать на демо-счете, но не предоставляет онлайн котировки. Еще одной возможной причиной отсутствия котировок является отсутствие подключения к интернету, а также если закончилась лицензия. Проверить дату окончания лицензии можно из главного окна платформы. Меню помощь, информация о лицензии. Вопрос: В чем причина ограниченной истории на графике? История может быть ограничена, если у вас демо доступ к платформе ATAS. В этом случае загрузка истории может происходить максимум за период 7 дней. Еще одной причиной ограниченной истории может быть истекшая лицензия. Если ваша лицензия является действующей, для изменения количества загружаемых дней вам необходимо изменить значение в настройках интересующего таймфрейма. Или вы можете снять здесь галочку и выставить необходимое количество дней. Вопрос: Что дает лицензия на платформу и почему после оплаты лицензии не поступают котировки? Оплатив лицензию от АС, вы получаете полноценный доступ ко всему функционалу платформы с отсутствующими ограничениями истории. Обращаем ваше внимание, ATAS не предоставляет котировки. Для получения котировок вам необходимо подключить онлайн данные. Инструкции по подключению котировок находятся в описании к данному видео. Вопрос. Почему индикатор Big Trades при каждом обновлении показывает новые значения? Такое поведение индикатора связано с установленной опцией автофильтр в настройках индикатора. Чтобы настройки не менялись, нужно снять галочку в этом месте и выставить свое значение. Вопрос. Почему данные индикаторов таких как Big Trades, OE Analyzer и некоторых других отображаются не на всей истории? Чтобы не перегружать сервера, временной диапазон загрузки данных по этим индикаторам ограничивается. Если вам необходимо увидеть данные индикаторов за более ранние даты, вы можете поменять конечную дату загрузки в настройках графика в этом месте. Вопрос. Почему платформа может медленно работать или подвисать? Одной из причин затрудненной загрузки данных серверов может быть забитый кэш. Для его очистки необходимо перейти в проводнике по адресу «Мои документы», «Advanced Time and Sales» и здесь удалить содержимое папки «Cache». Еще одной причиной медленной работы программы может быть недостаточная мощность вашего компьютера или медленное соединение интернета, а также устаревшие драйвера. Скачать последнюю версию драйверов можно по ссылке в описании к этому видео. Также повысить скорость работы программы можно путем уменьшения количества одновременно загружаемых графиков. Вопрос. Почему на графике при вводе фильтрации кластеров кластеры не окрашиваются? Возможно, выводите слишком большие значения. Попробуйте уменьшить значение фильтров до того времени, пока не станут появляться окрашенные кластера на графике. Вопрос. Почему котировки фьючерса на валюту и валютную пару Форекса отличаются? Фьючерс на валютную пару и сама валютная пара – это разные торговые инструменты, поэтому их текущая стоимость рассчитывается тоже по-разному. Инструментов вне биржевого рынка Форекс в Атасе нет, так как платформа в первую очередь предназначена для анализа торговых объемов, которые поступают с биржи. На внебиржевом рынке Форекс такого рода информация не транслируется, так как он децентрализован. Если вы хотите применить объемный анализ для инструментов Форекса, вы можете проводить анализ на фьючерсном контракте, а торговать валютной парой. Например, торгуя котировку евро-доллар, вы можете проводить анализ фьючерсного контракта 6Е Чикагской биржи. Некоторые фьючерсы имеют обратно пропорциональную зависимость с валютной котировкой. К ним можно отнести канадский доллар, японскую иену, швейцарский франк и некоторые другие. Говоря простым языком, если цена валютной пары с обратной котировкой растет, то цена на соответствующий инструмент фьючерса падает. И наоборот. Вопрос: Почему при отдалении графика кластеры превращаются в свечи? Это связано с настройками графика. Для того, чтобы отменить эту опцию, необходимо зайти в настройки графика, вкладка визуальные настройки и в остальных параметрах убрать галочку с опции автоматически превращать свечи в кластеры. На этом все. Если у вас есть другие вопросы, пишите их в комментариях под видео и мы ответим на них в следующих видео.